Ну, что? А, все, добивание пошло. Типа это я вырвал хребет ему? Доброго времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Дэн, так и на вот Мы продолжаем с вами играть в Darksiders 2 The Edition. У нас осталась с вами э, последняя. Последняя часть, последний рок вот в этот блядский череп. И он вон там, он сверху. А, я так думаю, останется подняться просто наверх. И зайти в главную комнату. И все, и мы увидим их чемпиона. Сразимся с чемпионом. Дадим чемпиону по жопке. Может и себе заберем чемпиона. Не знаю даже. Смотри, можно как-то наверх подняться, и там есть сундук. Который я как-то успешно проебал. А, он не здесь был, он был ниже. Ну, надо будет забрать. Ой, 아이, boarding, это же такое было. Так. И вот, соответственно... А, блядь, там третья дверь. Твою, мать. Ну, бывает ошибся, не в ту сторону пошел. Здесь все закрыто. Ну, арена такая мрачная, я бы сказал, очень даже Ты кто такой, нахуй? Это, типа, мини-босс? Мне нужно больше ярости Какие-то они слабенькие, ребятульки Тебе не пом... А, он еще и разговаривает Это он или не он? А, вон он Как-то у него много хитпоинтов Или это уже новый? Здесь быть, твоей... Здесь быть твоей могиле, блядь, новой У него очень много жизней Все? последний но этот не сказал бы что слабый так еще одна загадка еще одна блядская загадка Подожди, М -м -м -м -м, мне кажется он неспроста здесь но нибудь его можно закинуть нет нельзя значит не значит просто так Монетли собираем, всегда пригодятся. Тем более даже не знаешь, там может быть и страница, может быть мида этот, монетка вот эта за которую можно покупать одержимые предметы. Интересно, отдержима, броня одержимая, если только оружие. Понятно, блять. Очередные плейбои. Ах ты сука Нет, заряд э, смерти я не хочу тратить Потому что сейчас нам придется драться с главным пиздюком, кто там у них там Сюда Красиво, красиво это было, красиво. Блядь, еще? А Какая из нахуй? Ну это такое, пара мобов, да? Пейпов. Блять, как же они рассыпаются просто один за одним. Да сколько можно? Это невозможно. Казнь. Казнь. Я не могу. Это невозможно все бля я Ну да что такое нос блядь? я очень как-то быстро с ними справился со всеми прям экстремально быстро бля ну Рановато нажал Теперь можно бросать Поехали Так, новые загадки А, смотри, вон третий рок Я-то думал, что-то посерьезнее будет Это что мы сделали? Ага. Понял Короче, сюда не лезем Здесь, возможно, ми будет мини-босс Не, просто маленькие уёбки будут Ну, или не совсем Убей маленькие Убить его И огромный скоробей Ну что ты, блядь, тварь Давай посмотрим, с какого ты теста Тихонько Не, это, это не... Ему со мной не драться Ему с нами не драться идет кукарека в другое место какое-то я считаю что мы очень сильные так еще один рог я надеюсь он не испорчен порчей а то было бы не, не очень камень душ Ага. А как мне тут быть? А как мне сюда выбраться? Если я поверну дверь, вот эту. А. -а, -а. Оно не сразу, все я понял Оно не сразу Не сразу срабатывает Потому что я думал мы уже выбраться не сможем Кстати этот камень был самый легкий из всех Как ни странно, хотя он третий Последний, Возможно, должно было быть что-то ну Веселенькое, а не какой-то Мрачный бляз из корабей Ну ничего, сейчас будет развлечение Ты же развлечений Сейчас будут развлечения Там же нету порчи правильно на камнях бля ну вроде нету бля я профукал момент да а как его убить Тварь, блять На, <реклама> а, я понял, что с ним делать <реклама> О, вот это ты сильный Да, да, да, да, да Да ломай быстрее эти статуи свои Не успел я. Короче, мне надо за ним ходить. Блядь. Не успел. Ну вот это вообще изи. А, так ему пизда. А это тоже он? Гношор. А вот это уже босс. А как тебе такое? Слабовато, да, походу? Он по какой-то хуйне, я не могу нанести ему нормальный урон ярости. Нужно ярости. Где урон по нему? Не Почему он восстанавливается? Опять, что за хуйня? Да, в этом вся фишка. На это что-то интересное Нет, это очень полезно Для восстановления хитпоинтов Правильно. Так, ну уже повеселее. Побегаем еще немножко от него. Бля, ну у меня так мало сносит хитпоинтов вообще вот этим своим рывком. Просто ни о чем. Ну что? А, все, добивание пошло Типа это я вырвал хребет ему Ну и все Вот такой вот боссфайт получился Золотой череп, приз, который вы получили на золотой арене О, сундучочек Это хорошо Клык Хаоса. Эти косы несут на себя отчетливо на четырех всадников. Известные как Клыки Хауса, они наносят огромный урон тем, кто бросить вызов смерти. Они во многом сходны с оружием войны, знаменитого пожирателя хауса. Да, кстати, похоже на клинки. Похож на этот меч э -э войны. Сколько крит урон, простите, пожалуйста. Двести процентов, блять Одевай, нахуй Двести процентов критический урон Укажи мне путь Куда идти? А, наверное, назад на пьедестал к этим к шести уёбкам Вон, сундук за стеной, видишь? Я вижу Я вижу, и он там есть и он как-то вот здесь, вот, надо как-то в него попасть. Жалко эти косы не улучшить Мне кажется, это вообще была бомба. Бы Возможно, туда можно провалиться. Не, нельзя. Странно, сундук есть, а как пройти туда, неизвестно. Где летает, прав? А, с той стороны. Нет, стоп. Сыпать. И что? Ну, я прошел, как бы, арену. Так, давай сохранимся. Задание. Первый этаж. Куда теперь идти? Назад, что ли, уходить? Подожди, так а что нам делать? Задание пропало. Умения появились Я не совсем понимаю, что нам делать Ну вот, я на арене Все выполнил, правильно? Просто назад уходить? Ну смотри, раз мы одолели чемпиона Мы можем пойти просто назад э -э Советнику Пойдем попробуем Потому что здесь действия Вообще какие-либо пропали Прах возможно указывал на выход Смотри, сохранение прошло Так что возможно, да Летел. Но считаю, что косы Не мы получили классные лошадей. Очень классные косы Спродивай Теперь эту дверь открываем Еще А мне может надо было этот золотой череп подрузить наверх куда-нибудь Хотя там же просто доказательство того, что я выиграл на арене То есть это мой череп То есть я сейчас этим черепом по сути должен идти к советнику Но странно, что да, вон появилось задание Фу, я подумал уже все, пиздец Бля, какие они огромные, красивые, а? Что один, что второй Интересно, они мертвые сами по себе или живые? Но выглядят они очень круто Так, есть сюда Я думаю, тут недолго Вот уже и центральная часть Ну вот и мастер клинков, который когда-то был человеком. Нам наверх. Ну вот и советник. Не нравится мне этот советник, какой-то он муторный. Может его а забрать с собой в ад? Я надеялся, что ты не вернешься. Тогда что стало с чемпионом арены? Он больше не будет тебя развлекать. Нет, не может быть! Нормальному чемпиону арены на, на насадили Я на полагаю, тукан. Теперь король примет меня. Я не могу тебе воспрепятствовать. Так, надо будет сходить за эхидной Аргулом. О, смотри, там сзади что-то есть. Тебя воняет жизнью, всадник, и протухшими душами. Тебя здесь не ждали. Жаль, а я только начал наслаждаться местной атмосферой. Значит, ты пробыл здесь слишком мало. В моем королевстве миллиарды душ. Человеческие души, жаждущие обещания. Правильно, людей же убили. Я вижу тебя уже знакома эта музыка. Да, есть такое. Что тебе нужно от меня, всадник? В нас же душами фильма путь к источнику душ. Что ты там хочешь найти? Власть над жизнью и смертью? Или ты надеешься на прощение, брата-убийца? Интересно, куда попали души твоих братьев? Я не видел их в своем мире. Твой мир не нуждается в новых постояльцах. Ты прав. Сейчас мне приходится разбираться с этим сбродом без своих лордов. Это меня не интересует. Пусть это тебя заинтересует, и я выполню твою просьбу. Короче, надо им помочь чем-то будет. Найди трех моих бессмертных лордов и призови ко мне. Это заставит их подчиняться тебе. Что это? Верни моих лордов, чтобы они помогли мне навести здесь порядок. Окей. Отлучение, дает власть над бессмертными лордами мертвых равнин Бля, прикольный король Я думал он уебок А, я не могу его использовать, да, это отлучение Значит, надо куда-то бежать Пойдем банками закупимся Тут где-то наш друг рогатый стоял Привет. Выбирай, что любо твоему сердцу. Мне, ой. Мне интересно, как сейчас будут все показывать. Тебя Косы, ждет... которые мы получили. Там 200% процентов урона, Карл. 200, блять. Так, куда нам нужно вообще отправляться? Первое, сохраняемся. По карте. Нам куда? Карта мира. Так, в утробу. Я могу сюда и побежать в утробу. Это, видимо, гробница Фарисира. Блять. Пошли через утробу. Вон смотри страничку видишь или что-то там было Слева Ну не страничка, но медалька А такое надо забирать Есть Ну давай посмотрим, что с вами будет Бля, очень много урона Крита вылетает по 400 Я считаю это нормально Получено очко Умений Вон еще одна медалька И я хочу ее забрать Надо как-то обойти ее Очень много урона с этих коз Но мы здесь ради странички Просто крит 200% это... это забей блядь. 200% Там у меня было по 20, по 30 А здесь 200, блядь, Карл Смотри, что-то есть Пошли посмотрим Куда это нас заведет Возможно, какие-то секретики Смотри, там какой-то знак Я вижу кучу сундуков. Опа. Священный свиток суди душ. Следуйте в этом направлении, чтобы найти там лабиринт. А, тайник в лабиринте суди душ. А что за лабиринт суди душ? Я попаду туда или нет? И как мне вот это все открыть, дело? Я ничего такого не вижу Но я могу его вращать а, -а, -а. Смотри-ка, что нашел Это теперь нужно вернуться назад Бля Пусти ее и там залазит наверх. Я видел это место. Ладно, давай мы на обратном пути туда залезем. Прикольно. И он будет сидеть сюда, я так понимаю. Мне все проходы с этими откроются. С сундуками. Лабиринт судьи душ. Везде, где красные объявления, лабиринт судьи душ туда. Надо что-то делать там. Так. Прах, куда Попробуй мне? что-нибудь. Так, нам не сюда, а нет, сюда Фарисир Ебать Да отъебитесь вы от меня, дайте мне в гробницу зайти получается серия такая См... См... С... громко смерть умершим да а -а -а, хитро бля опять динамическая камера Да пиздец у меня же голова кружится да так добро мы спустились почему никто не встречает а встречают встречают вижу вижу несколько уебанов И вижу страничку А, здесь зомби что он еще жив? А, это новый Все? Так, я так понимаю, это лорд зомби какой-то будет Эти этим мумии пока что вообще ни о чем. Все, последний. Так, нам туда. Все, все. Угу. Угу. Но пошли думать Давай-ка наверх Смотри Сейчас взрываем говно это все Сундук конечно же это первоочередная задача Не понял Сейчас не понял Это что за хуйня сейчас была Ладно. Там какая-то колонна стоит, видишь? Интересно, девки пляшут. Она пропадает. Что за дерьмо, ватафак? А. Как-то лучше, блять вот эта колонна Она мне непонятна, ее можно двигать Я уже вижу, что ее можно двигать Смотри Видишь, ее можно перемещать Только куда и зачем Скинуть-то я, а, могу Могу толкать ее? Ага, я кажется понял. Так бери руку, лови. Гениально, да? Ай, Данечка. Ай, молодец. Четыре. Кто, четыре? Этаж четвертый. Скорее всего, четвертый этаж. Да, скорее всего, четвертый этаж. Вижу сундук, блядь, и хочу его. А, могу. Хочу и могу. Я не могу. Заебись. Погнали сначала четвертый этаж. Общупаем. О-о-о. дружки, другалечки, здорово. И что? И все? Это типа весь этаж? Я понял Ну давайте с толпой собирайте Чтоб я вас сейчас всех почикал Так, я смотрю еще появляются Все? Ты не встаешь? Получается все И это весь этаж? блять, в смысле? Я-то думал, будут через миллиард загадок без подсказок Ну давай так А, я не дотянулся Первый, ну поехали на первый Бля, может сначала надо было на третий поехать Ну ладно Блять, тут два входа, два выхода. Там он наверху еще какая-то дверь. Сука, и здесь еще проход какой-то. Пора тебе что-нибудь найти. Ну, прах, куда мне? Могу только сундук забрать. О! Страница книги мертвых. Какая? Девятая. Так а куда он мне указывает? Я сюда не смогу пройти прах, ты же понимаешь это, нет? Можно попробовать лево-право побродить Вперед Куда он, блядь, полетел? Ебанутый Ну, no. кстати, сверху камушек. Давай на третий. Смотри, там снизу кнопка. Третий этаж. Как я на него заберусь? Понял, никак, никак, никак. Так, ну на третий этаж мне вход закрыт. Добро, давай второй. Уходи, всадник. Ты кто, блядь, такой? А, ну... Теперь мы на первом этаже. Где и должны были быть? Куда мне теперь уйти? Расскажи мне, блядь, когда ты меня вниз спустил. Ух, не, не, не туда не хочу. Они такие веселенькие. Как знаете, мини-монстры в Devil Майкрай. Все. Как теперь назад выбраться? Так и как не... А, что-то есть здесь. подожди -ка. О, oh Май, смотри, что нашел. Опа, отлично. 12. Надо еще восемь. И можно будет что-то одержимое купить. О, это уже похоже на правду. А -а -а. Но это мне на эту сторону перебраться нужно, так? Так. Угу. А как я допрыгну, блядь? Расскажи мне, пожалуйста. Как я допрыгну? а, -а, -а, -а я понял. Блять, <свят> <свят> <свят> <свят> ну и замысловатые же задачки. Ой, бля, ну смотри, я сейчас там сбиваю, правильно, в теории. Они начинают опускаться. Ебать, вот это я на таланте просто сделал. Ты что? Ключ Кстати, ключ от второго этажа Мы так видели Это невозможно Еще бы, блядь. По-моему, для тебя нет ничего невозможного Ты бы ебываешься Так, есть Но я там он проебал сундучок Надо его забрать А, стоп Я не могу Это что за девочка? Ярости. А, то есть одной было мало? А вот так нахуй. Больше гарости. Что, теперь три появится? Нет. Там он был где-то сундук. Я его просрал. Mm -hmm. Поэтому предлагаю его забрать. Ну а чё, зря добру пропадать? Давай. Закрывай все. Ой! Но это я успел вовремя, красиво получилось. Вот он. О, кстати, так непростой сундук, карта, скорее всего. Да, карта подземелья. Чудесно. Двигай. Давай, двигай телом. Давай, двигай телом. Так, у нас еще одна дверь напротив есть. Смотри, там есть сундук. А, я его не могу достать пока что. Тут что-то интересное. Что я могу здесь использовать? Я могу подняться на второй этаж? Я могу подняться на второй этаж? Ага, на второй не могу. А на третий? На второй этаж мне путь закрыт. А вот на третий могу. Давай. Да, вот это загадок мы придумывали. Я вот жалуюсь, да, что в карт загадок много, в Ларри Крофт загадок много. Вы, блядь, в это играли? Вы вообще видели, что здесь происходит? Это же просто, блядь, забей. Эти зомби надоедливые. Блять, что я нажал? О, там призрак гуляет. Застрелил просто, блять. Застрелил мертвого. Где призра гуляет? Я чё, тебя мало только что? А, их двое, блядь. Я думаю, куда вся ярость ушла. Нужно как тебе мне такое? Проститутка. Еще одна? Трое? Так, переключаемся в другой режим. Иначе мне сейчас пизда будет. Мне Там была четвертая только что, или мне показалось? Да сколько Да ладно, вы прикалываетесь Какой Кира сразу за призраками какой это электромагниты уебан А где он? Продолжение Накол незваного, себя накол посади, кусок говна, блядь. Твоё, блять, сожрит, ту ебаное создание Все, генерал мне жить отвалился Подожди, если это генерал мне жить, хотя на генералов может быть много Надеюсь, не слишком много, потому что это охуеть Мне вроде да. бы сюда что здесь есть? Смотри, еще нашел? Священных ситок, суди душ. Отлично. Короче, походу я здесь буду бегать в каком-то лабиринте судьи душ. И где-то что-то можно будет сделать, найти, достать, посмотреть. Куда мне? Ага, сюда мне. Так... Дела. А, -а, -а хитро, блять, придумали. Все, теперь я могу на вторую половинку этажа перебраться. Ну, что меня ждет здесь? Загадки или куски говна? Да ты издеваешься, блять, надо мной. О, па, -па. <Слышко> Смотри-ка, камушек Камень силы Так, <Слышко> <Да> ёп... <Слышко> <Слышко> Нормально Можно и так Подожди, а что мне делать? А -а -а. Так, первое это сундук, что я заметил Без сундука я отсюда не уйду Там выпало что-то все. А, это я свечусь фиолетовым Так, теперь сюда Теперь назад Теперь вправо Теперь сюда, теперь сюда Теперь вот так Ёбаный ты шашлык смерть какого хера там все было идеально посчитано <Слышко> что он делает блядь? как можно прыгнуть мимо там объясни мне блядь. Вот же стол, правильно? Да и, е... блять, ты издеваешься надо мной или что? Кукарача ебаная. А-а-а! Что такое? Почему я не могу допрыгнуть? Как понятно, я не допрыгнул. Это ладно, это ладно, это я вот уже понял сделал. Я нихуя не понимаю. Я уже ничего не понимаю. Что это за механика такая? Почему я не могу допрыгнуть? Как? Как мне нужно допрыгивать до туда? Это что издевательство? Вообще тотально оформенное, блядь. Пошли. Ниже нельзя, выше можно. Видели там рука была? Там рука была. Там надо прыгнуть и рукой ухватиться. Так, в прошлые разы руки не было, а сейчас была. Ага, там была рука ухватиться за колонну. Блядец, как залезть? Я просто не допрыгиваю Да как опять? В общем, у меня получилось допрыгнуть Не знаю, каким горем пополам я это сделал Но, блядь Я делал это долго, но у меня получилось Получилось, и я допрыгнул так, ползи, ползем наверх. Не место для лошади. А нам лошади не нужна с тобой сейчас. Только мне пришлось перезайти пару раз. Потому что жизни заканчивались. А, ну да, ну да. Как же без уебанов. Толкаю ее просто. опять не работает ничего блять пошли говорю ну все нормально тянется толкай или мне зомби мешает да ты прикалываешься как он мне этот пиздюк может мешать мы его набор должны раздавить сейчас полностью все не вставай О. Вот это уже похоже на правду. Ладно, за сундуком надо сходить будет. Да. А, -а, -а смотри, ка что надо сделать. Мне же нужно на второй этаж. Теперь могу. Теперь могу попасть. А что я могу? Подожди, а куда мне надо вообще? А как лифт вызвать? А как лифт вызвать? Так, ну, прах показывает в эту сторону, пойдем попробуем Да нет. Я пока не могу, сюда. Чего-то у меня нету. Ну, пиздец. Давай попробуем назад сюда вернуться сейчас. Как залазили теперь. Как залазил теперь назад возвращаться. отвлечь что за мучение? Мне придется идти одному. Да кто-то не... Нельзя лошадь вызвать. Не место для лошади. Так нельзя лошадь Зачем ты ее вызываешь? Что ты делаешь? Так, есть. Гнали. Есть. Есть. Есть. Сундук тоже есть. Сюда отдали, говорю. А, ничего полезного. Так, теперь высшая Он реально как обезьянка такая бегает -к -ты -к -ты -к -ты -к. Смотри, мы забрались спать наверх И что вы мне хотите сказать по поводу загадок Количество загадок, это же забей просто Так, нам нужен второй этаж Мы теперь спокойно там стоим Все чудесно Куда нам запрещали идти? В эту сторону? А, тут есть еще один проход, смотри А мы там были, туда нам не надо Значит, да, в эту сторону Там что-то есть Я предлагаю здесь сделать перерыв И, и следующий загадки уже в следующий раз проходить